Всем привет, с вами Макс Репьев и примерно года три назад на этом же самом месте я сидел и снимал видео на тему Каково жить в Сочи после трех лет ПМЖ? Какие есть плюсы, какие есть минусы? И, по сути, прошло уже шесть лет, как я переехал в Сочи. И хочу актуализировать информацию. Я, честно, даже не помню, какие плюсы и минусы я говорил в прошлом видео. Но сегодня я расскажу вам, какие моменты есть на сегодняшний день. Потому что за три года как бы, ситуация изменилась. Цены поменялись, ситуация изменилась. Люди поменялись, политические ситуации тоже поменялись. И много-много чего еще. И я тогда также сидел вот на этом пляже. Замечательный пляж Олимпийского парка с зазывалами на заднем фоне только тогда это был не бархатный сезон это уже была прям конкретная осень но сегодня я хочу показать вам что пляжи просто забиты максимально вот посмотрите в ту сторону и посмотрите в эту сторону а я вообще просто нашел такую техническую зону где паркуют вот эти вот лодки которые сдают и здесь народу нет Поэтому я вот сижу спокойненько, более-менее могу снимать. А здесь вот чувак еще на вот эти вот ски, что-то там. Короче, его привязали к гидроциклу. И вот на этой реактивной струе он пытается подняться. И у него что-то пока еще не получается. Но сейчас, может быть, что-то выйдет. Ну, давай. Мы все в тебя верим. Подписчики этого канала знают, что ты не смог. Вот. Значит, какие плюсы, какие минусы? И, наверное, самый главный минус, что здесь действительно дорогая жизнь, если вы сюда приезжаете на ПМЖ. И изначально, наверное, даже картинка, когда вы приезжаете сюда на отдых, посмотрели, вам все так понравилось, все круто, и вы думаете, пойду куплю квартиру себе или вообще перееду жить в Сочи. Так вот, когда вы приедете, вы, во-первых, очень много фейков увидите на авито, когда будете готовиться к этой поездке, вы будете думать, что можно снять хорошую квартиру в центре Сочи тысяч за 50-двушку, Примерно такую же, как в вашем городе с люксовым ремонтом. Но когда вы приедете в реальность, то ваши, ваша реальность она разобьется о скалы реального мира. И... Вы убедитесь, что нормальные квартиры, двухкомнатные, будут начинаться примерно тысяч от 130, если мы будем это говорить где-то про центр нас города. Нас Здесь, нас знаешь, кого-то. Если вы захотите арендовать студию, какую-то самую простую, она будет начинаться от 25 тысяч, это будет примерно квадратов 20. Далеко не в центре, не в шаговой доступности к морю, но, тем не менее, это вот такая, наверное, минимальная цена, ну пусть будет двадцатка. Когда вот в моем родном Челябинске можно однушку снять, мне кажется, до сих пор тысяч за 10 в каком-то более-менее районе. Она будет, конечно, не новая, но, тем не менее, в нем можно жить. И это будет одна комната, квартира, в которой будет комфортно. Здесь же, конечно, цены на аренду. Вообще, на жизнь, на саму недвижимость выше, чем во всех городах а именно нашей страны. Короче, это первый минус. Хотя его даже и минусом-то нельзя назвать. Ну, просто здесь дороже, чем везде. Продукты стоит тоже дороже, чем везде, потому что это крайняя точка, и сюда их нужно еще доставить. Поэтому молоко, сыры, хлеб там, и так далее будут стоить чуть-чуть дороже, чем в ваших городах. Если мы, конечно, не говорим про Магадан, там совсем другая история. Если мы не говорим про Владивосток, то здесь будет дороже, чем в Москве, чем в Челябинске, чем в Питере и так далее. Потому что крайняя точка, продукты стоят дороже. Со строительными материалами такая же история. Их зачастую выгоднее привезти ли из Краснодара, или из Москвы. Отсюда и стоимость ремонта дорожает. Чувак, все таки взлетел. Смотрите-ка. У него точно теперь получается. Так вот, сама жизнь в Сочи тоже стоит дороже. И цены на услуги здесь тоже выше, чем в других регионах. Поэтому, если вы, например, привыкли к одним уровням центов, на маникюр, педикюр или еще на что-нибудь, стрижку собак, то здесь это просто будет стоить дороже. Не могу сказать на сколько, но примерно процентов на 20. Также из минусов, наверное, подорожала недвижимость, но это и из плюсов, и из минусов. Так как мы занимаемся недвижимостью уже 6 лет, то наши инвесторы очень хорошо на ней заработали, потому что недвижка в Сочи за 6 лет выросла в 6 раз. То есть потому что в город инвестировали, инвестировали, инвестировали, и поэтому он вырос. И люди, которые зашли тогда, очень неплохо заработали. В том числе и я тоже инвестировал в недвижимость, и по сути имею на сегодняшний день активов сильно больше, чем нежели когда я приехал с этими активами в Сочи. Но с другой стороны и минус, потому что раньше процентное соотношение жителей нашей страны могло позволить себе эту недвижимость больше, то на сегодняшний день какая-то более-менее однушка где-нибудь в более-менее районе будет начинаться миллионов от восьми. А раньше например это можно было купить по 2-3-4 миллиона и народ спокойно это покупал то есть на сегодняшний день как бы люди не могут конечно себе в таком количестве позволить недвижимость сочи но и сама себе недвижимость сочи она стала более востребованная и рынок сместился именно в сторону сдачи то есть на сегодняшний день люди покупают эту вот недвижимость для сохранения капитала для сдачи ее в аренду и отельные комплексы строятся вы можете купить там юнит и сдавать его получая пассивный доход очень хорошие показатели дают и действительно интересно наверное будем то есть минусы, плюсы. Плюс самый, наверное, глобальный, самый крутой – это контингент людей, которые сюда едут. Средний класс, люди все с деньгами, люди все воспитанные, и здесь нет преступности, здесь нет какой-то дерзости на улицах. Это очень редко встречается, и в основном все улыбаются, и все друг друга приветствуют, то есть можно абсолютно с каждым пообщаться, и никто тебе не дерзанет. Плюс огромное количество миллионеров со всей страны живет здесь, покупают недвижимость. Я просто смотрю, сколько людей через нас проходит, которые покупают пентхаусы, которые покупают хорошую люкс недвижимости. Э, их действительно все больше и больше сюда едет, потому что э, направление Испании, направление там, Европы закрывается на сегодняшний день, и люди начинают пристраивать деньги в родном Сочи для того, чтобы приезжать сюда отдыхать. Как бы, а для отдыха здесь есть абсолютно все. Также большой плюс, что это действительно крутая локация, и у вас есть море, и есть горы. И вы всегда можете выбирать, куда вы хотите поехать. До Красной Поляны здесь добираться буквально 30 минут, и вы кардинально меняете картинку. Там у вас походы, там у вас эндура, там у вас здоровый образ жизни и прям дзен. А здесь у вас конкретный курорт вместе с парашютами, с чистым морем, то есть водные вот эта вот вся история. И по сути такого города в мире-то и нет. Вот я за года давал интервал побывал в Лос-Анджелесе и думал, что как бы более-менее похоже. Нет. Он сильно большой, на мой взгляд, показался не очень комфортный. Но, тем не менее, Сочи маленький, уютный, вся инфраструктура есть. И еще один большой плюс, что сюда вкладывают бабки. Я вообще сейчас сижу на территории ПГТ Сириус, точнее, уже федеральная территория Сириуса. Это вообще не Сочи, не Краснодарский край, отдельная часть, куда инвестируют деньги для того, чтобы сделать здесь лучший университет в стране внедренческие центры, то есть это что-то будет типа силиконовой долины, но еще сюда всю гастрономию подтянули, потому что каждый год вот на этой береговой линии открывается какой-то крутейший ресторан с очень вкусной кухней и инфраструктурой, и сервис здесь растет. И это же еще и толкает сервис вперед. То есть если раньше мы, например, заселялись в какие-то отели, и нам то могли нагрубить, то на сегодняшний день хорошие операторы дают действительно крутой сервис, в котором просто приятно находиться, где вы приехали и не заморачивайтесь за свой отдых. То есть, например, там три года назад... Такого не было. Все также остался большой минус с работой. То есть ее также сложно найти. И Сочи все-таки это город самостоятельных людей. То есть здесь не ценится особо работа по найму. Она здесь не стоит дорого. И также здесь нет привычных профессий, типа металлурга, прокатчик металла, какой-нибудь сварщик. Ну, сварщики, ладно, еще настройки стройке востребуются. То есть если вы, например, у себя там в регионе прокатываете металл или как за каким-нибудь станком стоите то здесь к сожалению работу вы такую не найдете вам придется перепрофилироваться купить себе какую-нибудь лодку и быть капитаном дальнего плавания или короткого плавания то есть вот катать людей на парашютиках или что-то в общем сдавать причем кстати денег они получают точно больше чем вы у себя на заводе и зазывал, вот этих вот денег получает точно больше, чем любой чувак, который в адских условиях отрабатывает смену в какой-нибудь жаре, в Кемерово или в Новокузнецке. Я думаю, что в месяц не каждый рубит там, по соточке, может быть, даже по 120, потому что все это завязано на коммерцию, а не на оплату труда по найму, то есть по фикс прайсу Но здесь нужно к этому быть готовым, то есть если вы переезжаете сюда, вы должны понимать, что... Зарплата у меня не будет, сколько заработаю, все мои. Но заработать здесь можно действительно много. И я очень много людей видел, которые взлетали с нуля, и действительно хорошо на сегодняшний день себя чувствую. Да на самом деле, и мы вот весь мой круг окружения просто взлетел с нуля, можно сказать. И мы на сегодняшний день развиваем мировое агентство, международное агентство недвижимости с офисом в Дубае, с офисом в Сочи. Сейчас у нас открывается Турция. И все это благодаря тому, что мы когда-то переехали в Сочи, познакомились с людьми. Само окружение воспитало нас, как нужно правильно себя вести, какой сервис нужно давать. И это действительно крутой плюс, которым нужно просто испытать в Сочи. Со стороны, когда ты, например, смотришь там из Челябинска на Сочи, тебе никогда не покажется, что ты туда приедешь, да кому то там нужен, ты приезжаешь сюда и понимаешь, что как же вообще Сочи без тебя раньше жил. Ты столько идей можешь сгенерировать и все это сделать. Это относится к минусу и к плюсу. То есть работы стандартно нет, но есть работа, которую вы сами себе создаете, и на ней действительно можно хорошо зарабатывать. Наикрутейшие дороги вообще, но есть пробки. Пробки это прям бич. Летом передвигаться на машине просто невозможно. Это адская какая-то херня. И я вот купил себе мопед и езжу летом на мопеде, либо на мотоцикле. Это минус. Но плюс то, что дороги хорошие. И на мотоцикле можно прям кайфовать, ездить, наслаждаться хорошими видами, смотреть на горы, на море. И всегда есть куда поехать. А, также есть всегда куда сходить в поход. Я, кстати, их не очень люблю, но, тем не менее, один раз тут сходил, и мне вкатило так, что я думаю, что нужно теперь купить вот эти палки знаете, ходить на них. Потому что ты можешь каждый год ходить в новые места и никогда не повторишься. И еще туда же отнесем, что очень крутая природа, везде можно нафоткаться. Сделать прям красивейшие себе фотосессии, потом это все грузануть, собрать лайков и просто кайфовать от этого. Ну или просто глазами смотреть. Еще также эту природу можно использовать для индура, если вы, например, катаетесь на мотоцикле и знаете, насколько Ребята, это кайфово. Ребята, на банане! У каждого из вас, ребят, на банане! И если вы катаетесь на эндуре и знаете, насколько это кайфово, то в Сочи это кайфово еще сильнее. Потому что здесь горы, лесочки, тенечек и ты прям делаешь себе вызов. Но при этом ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь сходить на концерт, ты можешь сходить в какой-то ресторан, ты можешь отдать своего ребенка в лучшую школу в стране в Сириусе. Правда, она не дешевая. 80 тысяч в месяц стоит на сегодняшний день Но есть и масса бесплатных, которые также дают хорошее образование а Почему это так происходит? Потому что очень много людей схантились сюда когда была Олимпиада и много кто сюда переехал действительно хороших учителей хороших врачей, хороших специалистов сервиса, которые на сегодняшний день это все выстраивают. Да, если мы с вами говорим, Сочи после Олимпиады был кохозненький, то на сегодняшний день, на мой взгляд это самый комфортный город в стране и я его очень люблю При этом у нас есть возможность переехать в можно открыть резидентские визы, так как у нас там открыто агентство. Можно переехать в Турцию, но с очень Потому что вот эта вся, вся история, которая вокруг тебя, во-первых, это все российское обращение, это российский рубль, российский менталитет, российское здравоохранение. И оно здесь действительно крутое. При этом сам сервис, самые люди, они создают здесь очень крутой вайб, который ты просто наслаждаешься. Я очень люблю этот город и крайне рекомендую вам хотя бы попробовать приехать сюда пожить. У кого-то получится, у кого-то нет, но я думаю, что все точно должно сложиться, потому что жить у моря – это лучшее, что может быть в вашей жизни. И это обязательно нужно попробовать сделать. И это на самом деле не так дорого стоит, и живем мы один раз. Поэтому не нужно на себе экономить, нужно выделить там полгода себе, переехать, пожить у моря. Кайфануть от этого и возможно остаться здесь навсегда. А минусы то, что нет работы, нет инфраструктуры, какие-то сложности, они со временем сглаживаются. И вы привыкаете к тому, что это так, но здесь огромное количество плюсов, которые просто это все перекрывают. Такие были мысли, господа. С вами был я, Макс Трепьев. Не забывайте, что мы занимаемся курортной недвижимостью теперь не только в Сочи, но и в Турции, Дубай, Бали и Сочи, соответственно. Но еще развиваем другие направления. И вы можете к нам обратиться для покупки этой недвижки. Но видео было не об этом. Но если что-то, ссылки у нас указаны внизу. Так что звоните, пишите. Приезжайте на море, ни капли не жалейте. И я думаю, что каждый человек должен просто хотя бы раз в жизни пожить на море. Ни неделю, ни две. Полгода, год, что просто проникнуться этим, и вы никогда не вернетесь к себе назад в регион. Это точно. С вами был я, Макс Ряпьев. Вам всем удачи, хорошего настроения. Вот таких вот видов из ваших окон. Удачи вам и пока.